Добрый день! Данное видео будет по всей видимости завершающим в серии видео о регистрации дома в упрощенном и уведомительном порядке. И в этом материале мы рассмотрим вопрос, какой порядок регистрации лучше выбрать. Итак, мы рассмотрели плюсы и минусы и теперь посмотрим, что нам оптимально использовать и в какой ситуации. Итак, у нас есть упрощенный порядок и есть уведомительный порядок. Начнем с упрощенного. Итак, упрощенный порядок регистрации оптимально использовать, когда дом уже построен. То есть вы находитесь в ситуации, когда как бы у вас нет другого варианта, как идти только по упрощенному порядку регистрации. Уведомительный порядок регистрации лучше использовать, когда строительство еще не начато или находится только в самой начальной стадии. Вот в этом случае вы можете избежать строительства в заведомо непроходной зоне, которая не позволит вам зарегистрировать права на дом, то есть вы избегаете этих рисков. В данном случае упрощенный порядок данные риски несет в себе и не дает гарантии, что право собственности на дом будет зарегистрировано. Следующий случай, когда стоит использовать, можно использовать упрощенный порядок регистрации, это когда вы уверены на 100%, что не попадете в зону с особыми условиями территории и не нарушите предельные параметры строительства. То есть, если вы достаточно хорошо можете разбираться в хитроспетениях земельного законодательства, в том числе на вашем местном уровне, то есть на уровне местной администрации, которая в том числе устанавливает правила землепользования и застройки, и можете практически на 100% быть уверенными в том, что вы проверили и никакой зоны с особыми условиями использования территории нет, то в принципе, да, тогда можно начинать строительство и без подачи всяких уведомлений, рассчитывая на то, что вы попадете в обращенный порядок регистрации. Уведомительный порядок регистрации или собрать использовать, когда вы хотите гарантированно избежать попадания в зоны с особыми условиями использования территории и нарушения предельных параметров строительства. Как я уже говорил, попадание участка Зону с особыми условиями использования территории может повлечь за собой, в принципе, отказ в регистрации права собственности и как следствие объявления построенного дома объектом самоугольной постройки. Нарушение предельных параметров строительства не несет в себе такого риска, но оно связано с тем, что есть определенная опасность получить запрет на использование дома. Следующая ситуация, когда можно использовать упрощенный порядок, это когда вы готовы рискнуть потери сил и средств, вложенных в строительство. То есть, это опять же то чем мы говорили, связано с рисками попадания в определенные зоны и нарушения определенных предельных параметров. Если вы желаете гарантированно оформить права на дом после строительства, то, на мой взгляд, целесообразно использовать уведомительный порядок. Но, ну, безусловно, если вы еще не начали строительство, то есть если вы только рассматриваете вопрос и намереваетесь приступить к возведению своего дома. И заключительный случай, когда целесообразно использовать упрощенный порядок регистрации, это когда вы хотите строить дом на садовом участке, для которого не утверждены градостроительные. Регламента. это тот случай того юридического парадокса который мы рассматривали в плюсах упрощенного порядка когда у вас есть садовый земельный участок для которого не утверждены градостроительные регламенты и вы фактически не можете использовать уведомительный порядок регистрации подать уведомление о начале строительства вернее вы подать его можете но очень низкая вероятность что вам его согласуют потому что чиновники будут действовать формально есть общее правило которое Устанавливает, что на садовых участках, для которых не утверждены градостроительные регламенты, строить нельзя. И соответственно вам дадут просто отказ, вы не сможете строить. Но если все-таки очень хочется и готовы принять на себя уж указанные риски, вы можете возвести дом на данном садовом земельном участке, для которого не утверждены градостроительные регламенты, и использовать упрощенный порядок регистрации, потому что при упрощенном порядке регистрации не применяется то общее правило, которое установлено в статье 23 закона о введении гражданами садоводства и огородничества. То есть можно, используя вот этот юридический парадокс, попробовать проскочить вот это окно возможности, которое открывает упрощенный порядок регистрации. Но, безусловно, нужно соблюдать, проверять и минимизировать риск попадания в зону с особыми условиями использования территории и риск, связанный с нарушением предельных параметров строительства. То есть соблюдать отступы, предельную площадь строительства нужно в любом случае. И последний случай, когда целесообразно использовать уведомительный порядок, то он состоит в том, что вы не уверены, что сможете, допустим, быстро завершить стройку. Как я ранее говорил, одним из плюсов уведомительного порядка является тот факт, что когда вам согласовали строительство, вы фактически на 10 лет зафиксировали для себя те правила, по которому вы можете строить дом и зарегистрировать потом, после того, как вы его завершили строительство. Поэтому, если вы, допустим, не уверены, что вы сможете быстро возвести дом и зарегистрировать его в упрощенном порядке, пока не установлена никакая зона, не изменились правила, связанные с предельными параметрами и другими, компонентами, которые могут ухудшать ваше положение, то если вы не уверены, то лучше использовать уведомительный порядок, потому что в этом случае вы будете на 100% уверены, что даже если правила игры поменяются, то есть будет установлена либо какая зона на ваш участок, либо изменятся другие параметры, вы в любом случае будете регистрировать свой дом после завершения его строительства по тем правилам, которые действовали на тот момент, когда вы подавали уведомление о начале строительства. Собственно говоря, это все случаи, которые я смог выделить, которые применимы для использования при упрощенном порядке регистрации и при уведомительном. Если вы знаете другие случаи, то можете поделиться с ними в комментариях, буду вам за это признателен. Итак, мы рассмотрели все плюсы и минусы, все процедуры, все случаи, когда лучше использовать тот или иной порядок регистрации, все критерии, которые предъявляются к домам, регистрация которых может производиться в упрощенном либо в уведомительном порядке. Если кому-то понадобится данная схема, для более детального изучения, под каждым видео найдете ссылку на статью, где описан весь материал в текстовом варианте, и там же я опубликую данную интерактивную схему для того, чтобы можно было при необходимости вернуться к ее изучению. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом. Увидимся в следующих видео.